В современном мире социальные сети стали неотъемлемой частью жизни каждого человека. Если у тебя есть компьютер или мобильный телефон с подключением к интернету, то, скорее всего, ты зарегистрирован как минимум в одной из всего многообразия соцсетей. На любой вкус, для любых возрастов и поколений. Вконтакте, Facebook, Twitter, Инстаграм, Одноклассники. Так можно перечислять до бесконечности. Сегодня социальные сети стали не только информационно-развлекательным ресурсом, но и площадкой, где можно развивать свой бизнес и зарабатывать немалые деньги. Блогер и телеведущий Саган Иргешев очень популярен в кыргызстанском сегменте социальной сети Инстаграм. Сейчас у него около 70 тысяч подписчиков, в месяц благодаря рекламе на своей странице он зарабатывает около 30 тысяч сомов. Я никогда не пытался как-то искусственно накрутить подписчиков, все пришло само собой, отмечает инстаблогер. «Один пост на моей странице стоит 100 долларов. Реклама в сторе с Инстаграма – полторы тысячи сумов. Часто ко мне обращаются интернет-магазины с просьбой прорекламировать их одежду. Тогда я уже работаю по бартеру за одежду. Вся одежда, в которой я сейчас стою перед вами, досталась мне через бартер». Сейчас, благодаря социальным сетям прозвище «блогер» многие люди уже воспринимают как профессию. А ведь это и правда трудоемкий процесс, ведь страничка в Инстаграм требует к себе большого внимания. Нужно наращивать контент и придумывать для своих подписчиков что-то новое и интересное. Я, например, снимаю красивые видео, выкладываю фотографии с фотосессии, иногда пишу стихи или объемные посты. Сейчас моим фолловерам все это интересно. Возможно, через время выйдет совершенно новый формат блогерства, отмечает Савин. «Естественно, Инстаграм – это не постоянный заработок. Бывает месяц затишья, когда не предлагают рекламу. Слава богу, у меня есть своя постоянная работа. Но все же дополнительный доход от страницы очень хороший. В месяц через свой блог в Инстаграме я зарабатываю около 30 тысяч сомов, не считая бартера. Это очень выгодно. Кроме того, на интернет-площадке можно продвигать свой бизнес. И здесь есть большая вероятность того, что бизнес будет весьма успешен». Говоря о развитии бизнеса через социальные сети, на сегодняшний день для многих предпринимателей площадки Facebook, Одноклассники, Twitter и Instagram стали отличным подспорьем для продвижения бизнес-проектов. Здесь можно прорекламировать свой интернет-магазин, студию веб-дизайна или свою продукцию. Реклама может быть направлена на целевую аудиторию или же через всемирную паутину можно отыскать новых клиентов. Одной из предпринимательниц, развивших свой бизнес через социальную сеть, является Татьяна Гладышева. Она занимается продажей женских вещей. Буквально полгода назад она со своей подругой открыла магазин. Однако бутик с начала своей работы существенной прибыли не приносил. Все пошло в гору после того, как магазин зарегистрировали в Инстаграм. Конечно, соцсети – это сейчас продвижение, это двигатель торговли. Многие работают, и все почти что магазины, благодаря соцсетям, сейчас вышли на большой рынок. И наш товар продается и заказывают у нас очень много клиентов с Казахстана, в Алмату Мы также отправляем наш товар, получаем наши футболочки, кофточки. По словам Татьяны, в день через Инстаграм к ним в бутик приходят около 20 человек. И прибыль в магазине возросла именно благодаря интернет-площадке. Сейчас на страницу магазина подписано около 8 тысяч фолловеров. Аудитория с каждым днем растет, признается предпринимательница. Мы также работаем на ОПТ, отправляем в Краснодар, в Омск, это в Москву, отправляем в Сочи, отправляем товар. Все через интернет. Мы стараемся, прям только ну. Со соцсети сейчас решают большую роль в торговле. Современный мир сложно представить без интернета. Мы создаем аккаунты и посещаем свои странички по меньшей мере несколько раз в неделю. В мировой статистике говорится о том, что доступ к социальным сетям есть почти у 96% населения нашей планеты, а минимальное время пребывания пользователей в интернете равно 3 часам. При этом каждый человек посещает свою страницу минимум 2 раза в день. Однако у медали две стороны, и многие горожане отмечают и губительное влияние социальных сетей. Но Они очень отнимают время, некоторые использовать хорошее положение, некоторые плохие. соцсети много съедают времени свободного. Ничего хорошего, по сути, там нету Порой появляется зависимость от социальных сетей, и, собственно, человек э, уже становится безвольным и ничего не хочет делать, просто сидит ну, целый день в соцсетях. Это не есть хорошего. Появляется зависимость и человек уже начинает деградировать и просто использует это, как убивает свое время. Кроме того, что человек отдает большую часть своей жизни виртуальному пространству, нередки случаи, когда в социальных сетях пользователи натыкаются на мошенников, а как все знают, в интернете не так-то и легко вернуть свои денежные средства. Молодой человек по имени Достан, настоящее имя по известным причинам он скрывает. Буквально недавно натолкнулся на мошенников в интернете. Говорит, что заказал себе товар через один небезызвестный сайт. Уж больно притягательная реклама была. Однако в назначенное время ни товара, ни денег он не увидел. Я хотел приобрести кое-какую вещь в интернете, заказал и перечислил деньги. Так, и получается, меня обманули. Я не получил свой товар, но деньги были перечислены. Их потом найти не получилось. Они либо заблокировали мой аккаунт, либо удалились с сайта, как бы получили деньги и сразу перекинули на другой сайт. Создали себе новый аккаунт. Достан попросил не показывать его лица, чтобы не расстраивать родственников, ведь сумма, на которую его обманули, немаленькая. Социальные сети – это отличная площадка, однако нужно тщательно проверять всю информацию. Хотелось бы предостеречь зрителя, чтобы они не попались на обман, отмечает потерпевший. Социальные сети – это, с одной стороны, очень хорошая вещь, там как можно найти много полезных информаций, так и найти работу, зарабатывать, продвигать свой бизнес. Так и есть противоположные стороны очень много информации утекает, и, прав, и правды, и неправды. Ну Нужно, чтобы человек сделал вывод для себя. На сегодняшний день социальные сети – это не только место наживы для простых мошенников, но и для людей куда более опасных. Интернет становится площадкой, которую в своих целях использует радикальные силы. В частности, здесь они ведут свою пропаганду. Как говорят медиаэксперты, бороться с которой в глобальной интернетизации приходится нелегко. Социальные сети – это идеальная питательная среда для экстремизма, терроризма, радикализма. да? Почему так происходит? Потому что скорость обмена информацией почти мгновенная очень огромный охват людей, то есть имея даже небольшой бюджет или просто прокачанный аккаунт, умением работать с группами различными, а, в Фейсбуке, например, или в Твиттере, или в Инстаграме, можно охватывать десятки, если не сотни тысяч человек на в Кыргызстане, да, не говоря о более широкой аудитории. И получается, если целенаправленно и злоумышленно вбрасывать негативную информацию, так, это не соответствует действительности, очень несложно разжечь межэтнический, межрелигиозный конфликт. Конфликт по отношению к другой стране или какой-то группе граждан внутри своей страны. Это на самом деле угроза для всех нас, потому что большинство наших граждан а, Кыргызстана не имеют того уровня медиаграмотности, а, критического мышления, которое позволило тут же это поверить, скажем так, органам государственной власти или в официальных сми или еще как-то наряймую да просто позвонив например в то или иное место узнав а действительно такое происходило по словам представителей духовного управления мусульман кыргызстана пропаганду радикальных сил можно избежать лишь в том случае если на самом высоком уровне развивать образование в сфере духовного просвещения и в правильном русле пользоваться ресурсом всемирной паутины я не ошибусь, если скажу, что всемирная паутина – это величайшая площадка, где люди со всех уголков мира могут одновременно обмениваться мнением, делиться своими впечатлениями и многое другое. Очень важно не затеряться в информационном потоке и всегда правильно фильтровать поток новостей. Что мы можем сделать для того, чтобы избегать ловушек в интернет-пространстве и не поддаваться под силы радикальных пропаганд или мошенников? Первое – это развитие образованности. Человек может ошибиться в той или иной информации только тогда, когда он не Осведомлен. Именно в этот момент лживые призывы или обман может стать для него правдой. Сегодня социальные сети захватывают свои крепкие объятия миллиарды людей по всему миру. Если раньше интернет был в каждой десятой семье, то в наше время доступ к мировой паутине имеют 9 из 10 семей. Интернет был придуман в начале 90-х годов. Он стремительно ворвался в каждый дом и наполнил жизни многих людей по всему миру яркими красками. А для некоторых и вовсе превратился в смысл жизни. Уйти от использования социальных сетей на сегодняшний день невозможно. Это наше неизбежное будущее. Главное в потоке информации. Не потерять реальность.